Добрый день, уважаемые товарищи и зрители, добрый день, уважаемая аудитория, добрый день, уважаемые господа эксперты, специально приглашенные, и особо добрый день для вас, молодые ребята, участники марсистского кружка в Казани, современного марксистского кружка. Тема сегодняшнего нашего дискуссионного клуба – это современный марсийский кружок. Повторится ли история? Почему повторится? Дело в том, что в Казани имеет достаточно богатый и ценный исторический опыт в плане морских кружков. Следует заметить, что одни из первых морских кружков в России были организованы нашим уроженцем в Казани Николаем Ебграфовичем Федосеевым совсем молодым можно сказать, мальчишкой в возрасте 17 лет. Он организовал первый мартийский кружок в Казани. Потом этот мартийский кружок разросся. Было несколько отделений, филиалов марксийского кружка в Казани. И это было в далеком 1887 году. История эта достаточно известная, и через... Кружки Федосеева прошли такие люди, ну давайте говорить, основоположник советского государства Владимир Ильич Ленин занимался в одном из подразделений Федосеевского кружка. Через Федосеевский кружок прошел также Алексей Максимович Горький, и есть достаточно его подробное описание работы кружка в художественной литературе. Прошло через Федосейский кружок немало студентов Казанского университета, и в 1889 году Федосейский кружок был разгромлен. Несмотря на то, что это был достаточно такой э, безобидный социал-демократический кружок, э, где изучались теоретические основы марксизма, э, в то время оно было достаточно суровое и кончилось, кончилось с учетом реалий того времени, не очень хорошо для кружка. Но хочу сказать, что этот кружок дал старт и породил моду на марсидские кружки. Дальше маркетинские кружки стали организовываться уже по всей России. В итоге это привело к тому, что мы сейчас вот во второй половине октября, в начале ноября, вспоминаем события тех времен, это Великая Октябрьская Социалистическая Революция. Вообще, как мы вышли на тему марксистских кружков? В начале весны... Этого года в таком достаточно интересном сетевом ресурсе, Батинковый трансформер, появилась очень интересная статья Елены Чесноковой, нашей, кстати, казанской журналистки. Она посетила несколько марсийских кружков, которые работали в столице. И это явление, оно было настолько необычным, то есть ее описание того, что в эти марксистские кружки сейчас идут молодые люди самостоятельно из различных слоев населения и пытается изучать основы марксизма-ленинизма, основы философии, то есть диалектический материализм, и это настолько было необычно, потому что... Принято было считать, что марксистская идея умерла, что это уже возродиться не может. В какой-то части эти темы были заполитизированы. Но вот тут вот самостоятельные стихийные движения, кружки, они пошли по всей стране. Что могло послужить причиной для возникновения таких кружков? Наверное, все-таки поливение. Социологи сейчас отмечают достаточно широкий интерес к левым идеям. И эти левые идеи сейчас модные не только на Западе, если вы как-то там следите и наблюдаете за всеми этими процессами. Вы неоднократно, наверное, видели достаточно большую популярность того же капитала Карла Маркса в книжных магазинах Запада. Огромное совершенно количество литературы, посвященной марксизму, современному марксизму. Большая достаточно мода на представителей нового левого движения, новой левой мысли. Достаточно широкие аудитории собирает такие модные левые философы, как Тловой Жижик из Люблян. В России же корни проснувшегося интереса к теориям Маркса, наверное, зиждется все-таки на последствиях прошедших достаточно бурных финансовых кризисов. Я имею в виду кризис 2008-2009 года и кризис 2014 года был небольшой, когда тоже и цены на нефть упали, и доллар вырос. И э, пенсионная реформа породила целый пласт достаточно резкого э, негативного э, отношения к обществу и сдвинула общественные социальные взгляды в сторону левого, левого крыла. Поэтому, э, чтобы, э, чтобы все подвести в одну точку, я пригласил ребят из нашего. Казанского марксистского кружка. Эти ребята э, собираются регулярно, сами, самостоятельно, без всякого э, без всякого давления, э, без всякой принудиловки. Собираются, регулярно изучают основы марксизма, ленинизма и э, философии это, диалектического материализма. Э, уже год, как минимум, Регулярно Растет армия небольшая, их сторонников, участников кружка. И неприятно сейчас их вам представить. Это в первую очередь Никифоров Георгий, студент четвертого курса. Прошу, прошу ваши аплодисменты. Белов, Денис, учитель истории. Одиков Павел, студент четвертого курса. Я сейчас немного их порасспрашиваю, и чтобы вы поняли вообще, что у них там происходит. Но сейчас пока я представлю еще наших уважаемых спикеров, которые пришли к нам сегодня на наш дискуссионный клуб. Это в первую очередь директор Института социально-философских наук и массовых коммуникаций, академик Михаил Дмитриевич Чулкунов. С нами также присутствует Толчинский Леонид Григорьевич. Давайте его тепло поприветствуем. Руководитель высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФО. Здесь также с нами профессор кафедры социальной философии КФО Терещенко Наталья Анатольевна. Прошу любить и галовать. Сергеев Сергей Алексеевич, профессор кафедры политологии КФО. Сидоров Виктор Владимирович, доцент кафедры политологии КФУ. Доцент кафедры общей философии Краснов Антон Сергеевич. Доцент кафедры общей философии КФУ Кондратьев Константин Владимирович. Котляр или Котлер, как правильно. Полина Сергеевна, старший преподаватель кафедры общей философии Либерман Самсон Александрович, старший преподаватель социальной философии. Видите, какой у нас сегодня представительный состав экспертов. И им будет дано время высказаться, задать вопросы. Ну, начнем про наш марсистский кружок. Итак, ребята, расскажите, пожалуйста, подробнее про ваш кружок. Как вы вообще собрались, чья это была инициатива, Вообще, кому в голову это все пришло? Довольно давняя история, на самом деле, как э, только начали люди собираться, это было где 5 лет назад, на самом деле э, был узкий круг людей, как бы сказать э, любителей по интересам, вот, у которых тоже возникали какие-то мысли насчет современного общества, как оно устроено, и люди хотели понять. Вот, э, ну, вот лично вот мы троем, мы намного позже пришли, уже после того, как э, он был основан, условно говоря. Но опять-таки это все было в довольно в неформальной обстановке, то есть никто никаких пленуров не, не созывал, то есть люди как бы общались, общались, и это само как-то регулярно начало становиться, начали как-то систематизировать наше обучение. вот. И вот в, в, начали сказать, в открытое поле, вышли, как сказали, где-то вот год примерно. Ну да, то есть мы создали группу ВКонтакте, стали уже приглашать людей. Мы поняли, то, что тема, в общем-то, она пользуется популярностью и интересом у людей. Ну и подумали то, что можно было бы найти единомышленников, так сказать. да? То есть это получилось совершенно стихийно. Ну, изначально да, то есть, как такового идей не было. Это был просто. Ну, клуб друзей, так сказать, мы собирались, обсуждали некую общественную несправедливость, да, задавались вопросом, откуда было, берется нищета, болезни, какие-то экологические проблем, проблемы и так далее. Ну, то есть был общий вопрос у всех, откуда берется условно несправедливость. Ну и так пришли потихоньку к марксизму. Сколько раз вы собираетесь? Периодичность ваших занятий? Ну, вообще каждую неделю, то обычно по воскресеньям, Первой половины дня. И сколько человек приходит? М -м, около 20. То есть, у нас сейчас, так сказать, мы всегда экспериментировали там с, с условными методиками преподавания. Когда-то вообще такие большие лекции собирались, вот. Когда там два человека, когда было поменьше, были семинары. Mm -hmm. Вот сейчас вот, э -э, хотим сказать, некий класс что ли вести, как ну, в школе что ли даже можно сказать. То есть даже есть уже старшие, младшие там параллели. Вот. И где-то вот около 20 получается человек. Расскажите, вы, у вас в группе ВКонтакте человек 200, там, 250 по-моему у вас в вашей группе собрано. И э, вы вообще сталкивались с другими какими-то кружками в Татарстане? Есть у вас какое-то вообще взаимодействие не только в Татарстане, я имею в виду, но э, и, наверное, за пределами Татарстана вообще есть какая-то у вас кооперация, какие-то связи? В принципе, есть. То есть э, если брать, например, по Сибири, то э, в Омске очень даже хорошо знают, местный кружок и, в принципе, местный кружок, представитель местного кружка, тоже знают омских ребят. Новосибирск, Москва то же самое, то есть Питер. Вы с ними общаетесь, переписываетесь? Ну, да, вообще не происходит. Выезжаете ли вы друг к другу или все-таки есть в планах это все? Ну, иногда с московскими встречаемся, но это очень нередко бывает, как бы и уровень такого больше личного общения. Ну, бывает что-то, какие-то общие моменты, там по теории, может, какой-то опыт, условно педагогический, а так это не носит какой то регулярность. Ну. В Альметьевске есть еще кружок. Там он небольшой, мы с ними тоже общаемся. Ну, Так, тоже на уровне личного общения, можно сказать. Ну, переписка, да, какая-то. Переписка да. они иногда приезжают. В основном И они мы туда не есть. Или живое тоже есть общение. Это, это очень хорошо. Но вот такой еще вопрос. Поскольку мы сейчас начали именно соблюдение федосеевского кружка, да, вы чувствуете какую-то преемственность? Вы вообще чем-то отличаетесь от федосеевцев того времени в плане организации, в плане тематики своих занятий? Самое главное отличие от Федосеевского кружка то, что мы не изучаем нелегальную литературу. То есть, стоит помните, на момент непосредственно самого Федосеевского кружка то, что они изучали, было нелегальным. Сейчас, то есть работа того же самого Ленина, они разрешены и, в принципе, в свободном доступе. Приходите в библиотеку, читайте, <laughs> если хотите. Вот. То есть, если же брать по, скажем так, другим тем, ну, Скажем. Особо параллели с Федосейским крышком не проводили. То есть, да, знаем был. Да, знаем, как он, скажем так, проводился. Опыт исторически есть. Почему бы им не пользоваться? Но вообще в целом какую-то некую преемственность изначально. Ну, у нас не было мысли об этом. То есть мы просто ну, собрались, поняли, что есть потребность. Вот. Уже потом позже, ну. В институте, там, когда Ленина там проходит, тоже говорят, что здесь был в Казани кружок, но в целом как-то у нас не было даже мысли о том, что вот мы там наследники. То есть наследниками не чувствуете себя. Да как-то, наверное, нет. Скорее. Скажите, ваш марксистский кружок это только самообразование, или есть какие-то планы выйти за пределы семинарских занятий, заняться там какой-то политической деятельностью? Вот вы знаете, а, по поводу политической деятельности, это вот, наверное, самая распространенная ошибка в том, что люди пытаются отделить политическую деятельность от повседневной жизни. Они считают то, что политика это где-то там далеко, в мэрии, в парламенте, а здесь политики нет, здесь есть простая обыденная жизнь. Но на наш взгляд каждый человек, когда ну, как-то действует в обществе, он уже занимается политикой. Да? Вы собрались с соседями обсудить то, что в подъезде кто-то мусорит и семечки узгает Это уже политика. Вы вышли на субботник убрать берег Казанки? Это тоже политика. Когда ты просто идешь по улице и не мусоришь, это тоже своего рода политика. А когда человек даже совершает покупку в магазине, это уже политический акт. То есть с точки зрения марксизма, это политика это не что-то абстрактное, далекое. Это воспроизведение общественных или, если угодно, производственных отношений ежедневно, ежечасно, в повседневности. И с этой точки зрения каждый из нас занимается политикой, и все занимаются политикой. И, естественно, это есть в планах тоже. Другой вопрос по поводу… У нас российское общество, оно достаточно, на наш взгляд, может не только российское, и в других странах я лично не был, но вот в России эта проблема есть, то, что у нас очень отчужденное она и атомизированная, то, что люди не могут банально между собой договориться. И они, как правило, себя очень пассивно ведут в отношении какой-то гражданской активности. То есть это, в общем-то, является, это объяснимо, это является следствием такого явления, как общественное разделение труда. То есть каждый занимается своим делом, и это становится следствием неких про-деформаций. Какой-нибудь, ну я не знаю, Условно токарь, он считает то, что вот есть мужчина в Кремле, важный дядя в, больш... в красивом костюме, он решает, как жить. А я, мое дело болванки крутить на заводе. И как бы он на своем месте, я на своем, моя хата с краю, я в этом никак не участвую. Но это неправильно. Мы считаем то, что общество, каждый человек, он живя в этом обществе, несет за него ответственность. И он должен его развивать. И каждый несет ответственность за то, чтобы оно становилось лучше. И все-таки о вашем артистском кружке все-таки больше самообразования, да? Ну в данный момент да, то есть это сейчас текущий момент ваш описывается именно таким этапом образовательным, изучательным. Ну да, пока вот э, наше влияние на, на общество это именно попытка внести какие-то там идеи, заставить о чем-то задуматься. Ну, как Понятно. Как? к вам приходит и вообще как к вам попасть как вот э, ваш кружок вот сейчас наши уважаемые телезрители посмотрят и захотят к вам ну у нас как мы уже говорили есть группа вконтакте она как бы называется очень незамысловато это круг в казани вот можно написать в группу как бы и разумеется мы ответим а, вообще изначально у нас пополнение было через друзья друзей грубо говоря вот и мы периодически сейчас проводим какие-то общие встречи, условно говоря, для тех, кто заинтересовался там И из этого как-то там группу формируем или дальше общие занятия ведем, там, в зависимости от обстоятельства, так сказать. Nice. А так у нас все условно, все открыто, все свободно, как бы Поэтому приходите, ждем. Самое главное, двери открыты. Ну да. Да. Для желающих. И вопрос еще такой. Вот Все-таки, что вы там изучаете? Какая программа ваших занятий? Какие вы вообще программные труды читаете? И что вообще можете об этом сказать? Пожалуйста. В принципе, насчет программы, если смотреть, то все поступательно, то есть с самих основ до ну и дальнейшего развития. Например, в... После изучения, то есть труд, разделение труда и так далее и тому подобное. Потом капитал, как основа марксизма все-таки. Вот. И в дальнейшем уже э, труды классиков и современных марксистов. Потому что мы, извините меня, живем в 21 веке, и на одном только веке 19 останавливаться не стоит, как по мне. Ну а в целом мы считаем, то что важно не выучить те книжки, которые писали Маркс, Ленин и же с ними, а понять вообще само учение. Поэтому мы делим нашу программу не на работы какие-то классиков, а на базовые категории, которые необходимы для понимания, в первую очередь, существующего общества, ну и самого учения, да, оно отражает общественные отношения. И поэтому у нас план, он разбит на некие категории, да, вот как уже Павел сказал, по мере усложнения. И в этом смысле мы изучаем не только марксистов. да, Вот, например, есть тема труд, самая базовая, с которой мы обычно начинаем. Здесь, например, очень хорошо заходят работы каких-нибудь каких антропологов, да, в том числе и современных, и их вполне мы тоже используем для изучения. Или тема отчуждения. Эрих Фром, например, он очень сильно эту тему изучил, и в принципе это нам подходит, поэтому то мы есть это тоже у вас используем. Не только ортодоксальный такой марксизм, но и даже фрейда марксизма если мы ну, говорим про Фрома. Изначально мы уже говорили, то, что в принципе-то основная цель когда был, создавался кружок, это изучение общества. Вот мы общество, собственно, и изучаем. Ну да. Ну в основном это упор на экономику. То есть у нас да. есть несколько тем по философии по эстмату, но в целом мы больше делаем упорное изучение политэкономии, и поэтому, ну в общем-то, капитал наш основной фолиант, так сказать. И скажите честно, вот положа руку на сердце, все четыре тома капитала… А, Конечно, это нет. сумасшедший объем. Вы неужели вы это все читаете? Ну, читаем, но еще не прочитали. Но а, Я в защиту этих молодых ребят хочу сказать, что а, даже сам Карл Маркс не прочитал второй, третье, четвертое тома, а, поскольку эти вещи издавались уже после его смерти и были, в общем-то, собраны Фридрихом Энгельсом из вороха, а, бумаг, оставленных Марксом. Ему. Вот. Но список впечатляет философия Гегель. Что еще? Философия Гегеля мы не читаем. Как? Ну, вот как-то мы посчитали то, что это, В этом нет необходимости. Ну, в основном Энгельс. Энгельс. Ну, у нас, я еще раз повторюсь, то, что программа, она больше на политэкономию заточена. По философии mm, там понятно. достаточно работ Маркса и Энгельса. И э, давайте поговорим о современном марксизме, коли так. Э, согласны ли вы с тем, что сегодня марксизм закончился? Вот э, если мы говорим об ортодоксальном марксизме и о том капитале, э, которому недавно там 150 лет уж стукнуло, э, вот э, там в капитале описана жизнь, чернорабочих, работников угольных копий, трубочистов, мир фабрик. И сейчас общество уже совсем далеко от этого. Сейчас усилились классовые, наоборот, утрачиваются эти классовые различия. И непонятно уже, кто пролетариат, а кто синий воротничок, кто там белый воротничок, кто это еще какой-то воротничок. И а, вот, вот этот ортодоксальный замшелый марксизм, вы вот считаете, что он такой, или все-таки а, современный марксизм это нечто иное? Ну все-таки марксизм это не сколько то, что написано в каких-то книгах, и не какие-то исторические факты. Это по большей части ну, метод познания и изменение действительности, если можно так выразиться. Если возвращаться к тому же капиталу, там, конечно, есть у Марса отсылки к жизни рабочим, но по большей части капитал не об этом. Он именно о экономической системе, о модели этой системы. И если менее изменяет память, что люди нанимались как и 200 лет назад, так и нанимаются вроде как сейчас. Вот. Да, разумеется, есть... там так называемый средний класс, хотя очень по-разному люди его определяют, но если считать, что это самозанятый, условно говоря. Но если опять-таки вот марксизм, как-то последовательно изучать, то можно прийти к выводу, что э, основное производство вообще общества, оно держится как раз не на мелких собственниках, а на крупном бизнесе, вот. и с этой точки зрения э, капитал Маркса, он э, может быть довольно актуальный в том плане, что концентрация капитала она наблюдается и до сих пор. И не знаю, может, видели или нет, новость там заголовок звучит примерно так, что 1%, 50% всех богатств принадлежит одному проценту населения. Вот как-то так. Я думаю, что классовые противоречия видны на лицо. Понятно. И, наверное, все-таки это выпиющая несправедливость, да, когда один процент получает в руки такое количество богатства. И вот современные ученые, близкие к марксизму, это вот Том Пикетти, который написал нашумевшую книгу Капитал в 21 веке, он прямо отчетливо говорит, что мы все дальше и дальше движемся к этому социальному расслоению. И э, социальное расслоение, то есть когда там, один или несколько процентов сверхбогатых людей э, начинает делать свой капитал со скоростью гораздо больше, чем экономический рост, и отсюда э, проистекают страшные трещины вообще в понятии справедливости, в понятии э, равенства, и в, общем -то, в таких вещах, в котором человечество тяготело еще с христианских э, с времен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 хоть если мы говорим о странах первого мира, да, несмотря на некий достаток даже в среде рабочего класса пролетариата, да, присутствует такое явление, как отчуждение. Что это такое? Это когда человек воспринимает... Некую деятельность или некое, некие отношения, как нечто чуждое для себя. И это касается вообще всех сфер жизни. Это касается общения с людьми, да, взаимоотношений с другими людьми. Это касается отношений к трудовой деятельности. Все, наверное, знают э, это чувство, когда, ой, быстрее бы этот рабочий день закончился, чтобы я пошел домой отдыхать. Это вот как раз оно самое. И понятна, такая вещь, как отчуждение постоянно присутствующая в обществе, она деформирует человеческую личность, она мешает нормальному духовному развитию человека. И в конечном счете она приводит к тому, что человек отвыкает без принуждения заниматься вообще какой-либо деятельностью. Да? Есть такое понятие, как прокрастинация. Эрих Фром назвал капиталистическое общество обществом хронических невротиков. И в этом смысле он прав. Капитализм эту проблему не решает, и он никогда ее не сможет решить. И цель марксизма не в том, чтобы обеспечить каждого там, богатствами, хорошей одеждой, едой и так далее, а в том, чтобы создать такие условия, когда человек вообще об этом не будет думать, для того, чтобы нормально развиваться как личность, как, ну, как творческий индивид какой-то, да? если правильно. Могу вам возразить. Вот Мы все эмпирики, мы полагаемся на опыт, в том числе на исторический опыт. И вот посмотрите, такая штука. Везде, где внедрялся марксизм, там появлялись такие спутники, как террор, как массовая гибель населения, пытки, принудительный труд и, естественно, разоренная экономика. Можно приводить такие, например, я не буду говорить про самую страшную геополитическую катастрофу 20 века, это распад Советского Союза, но и можете, наверное, там Кампучи полпотом вспомнить, там Мао как времен культурной революции, что там в Китае творило. Почему вот так вот все вот, то есть вроде бы благие цели, а все потом получается. Ну, тут стоит упомянуть тот факт, точнее посмотреть на обстоятельства, когда это все создавалось. То есть кто окружал эти самые социалистические страны? кто, собственно, делал все для того, чтобы каким-то образом помешать строительству этих самых стран той идеологии, которой они придерживались. То есть нельзя сказать о том, что вот пришли плохие люди, потому что если мы посмотрим на философию, то нет абсолютного зла, так же как нет абсолютного добра. Вот. Нельзя так говорить. То есть они пришли и делали то, что было необходимо делать в данный конкретный период на основании того, что они уже имели, то есть, во-первых, это менталитет людской и так далее и тому подобное. Условия экономические, извините меня, никто не отменял. Так же, как и соци... э, скажем так, социологические моменты. То есть. Э... А, вы привели пример той же самой кампучи, например. Э, Но, ну, извините меня, это самая кампучи на момент, когда там создавалась, те же самые Красные Мир вообще основывались как партия полумонархическая. Она была основана монархом фактически. О каких марксистах вы там говорите? Ну, я могу более худший пример привести. Там, африканские какие-то людоедские режимы с автоматами, с, с, с, с марксистскими лозунгами. То есть, тут тоже надо понимать человеческий фактор. Как эти люди понимали то, что они, собственно, делали. То есть у каждого свое понимание той же самой идеологии. Это не значит, что она сама по себе плохая. И все-таки, наверное, следует заметить, что везде, где марксизм реализовывался, он не реализовывался в таком безвоздушном, сферическом пространстве, а его окружали, мягко говоря, враждебные силы. Я так и сказал в Вы знаете, по поводу пыток террора и тому подобных вещей, насилия вообще в целом, когда обвиняют в этом коммунистов, то, что они, дескать, там репрессии устраивали и тому подобное, здесь на самом деле, мне кажется, попахивает каким-то лицемерием, потому что ну вот давайте подумаем, да, пытки, есть Гуантанова тюрьма в США, террор, у нас есть диктатура Августа Пиночета, который проводил либеральную политику, неолиберальную, простите, да, так называемую шоковую терапию, которую, кстати, в 90-е годы здесь Гайдары и же с ним вместе, ну, также использовали, да, мы помним все 90-е годы, как бы, чем это кончилось. Так что при капиталистическом обществе вполне себе нормальное явление террор и пытки. Есть известные в истории примеры, когда социалисты действовали мирным путем, они не проводили террор. Это, например, Испания 30-х годов, да, там пришло к власти э, правительство, ну, социалистическое во главе с Мигелем Массанье. Что у нас произошло? Мятеж Франциско-Франко. Чили. Сальвадор Альенде, когда пришел к власти, он даже соблюдал ту демократическую конституцию, которая была написана до него. Что у нас? Буржуазия подкупила профсоюзы, которые начали устраивать забастовки. Ухудшилась экономическая ситуация, снова военный переворот во главе с Августом Пиночетом. Пожалуйста, коммунизм, если немножечко вульгарно и утрированно его объяснять, выражает интересы чьи, выражает интересы большинства населения, того рабочего большинства, которое создает абсолютно все блага, которые существуют в обществе. Да, одежда, которая на нас, здание, в котором мы находимся, стулья, на котором мы сидим. И это большинство, что входит в его интересы? Спокойная жизнь, где каждый может спокойно растить детей, развиваться и как бы нормально существовать. Да? С другой стороны, у нас есть класс эксплуататоров, который э, обладает монополией на насилие и правом на насилие, обладает армией, полицией, спецслужбами, огромным количеством оружия и людьми, которые умеют этим оружием пользоваться. И возникает вопрос, кто устраивает террор? К тому же, когда говорят о том, что начинают террор, а, извините меня, вспомните буржуазную французскую революцию, великую французскую революцию, там одни только и кабинцы тоже не славу постарались. Вы хотите, вы хотите нас подвести к мысли, что террор это неотъемлемая часть человека? Нет, тут дело в том, что когда, то есть, упомянул французскую революцию, упомянул другие революции, во все эти периоды они, скажем так, страны, в которых происходили эти сам революция, были окружены врагами, как внешними, так и внутренними. То есть, когда свергают, даже когда происходят перевороты в буржуазных странах, там тоже происходят аресты и прочее, просто потому что старая элита, сменяя новую элиту, точнее, новая элита, сменяя старую, она понимает, что старая рано или поздно захочет вернуться обратно. Просто так никто ничего не отдает. Но Давайте... на самом деле цель-то не в терроре, как бы он просто. Вот в советской России большевики тоже не устраивали террор изначально. То есть это не их инициатива. Их бы, заставили. Ну, обстоятельства. Давайте отвлечемся от темы террора. Давайте отвлечемся, немножко уйдем от этой мрачной темы. а, а Вернемся к теме специализации, в общем-то, вы уже упомянули, вашего маркетинского кружка. А вы обсуждаете экономику. И вот экономика социализма, ее сейчас принято, упрекать недостатки свободы, и самое главное, самое главное обвинение, которое выдвигают даже те же самые нобелевские лауреаты и там, по экономике, они говорят, что нет системы должной стимулов в экономике социализма, потому что если в экономике капитализма, там понятно, в цена включает в себя всю необходимую информацию, и, входя из цен, все общество регулируется и балансируется, то есть экономика регулируется и балансируется, а в социализме этого нет. Вот как вы думаете об этом? Читаете ли вы недостатком социализма отсутствие символов для функционирования нормального балансированного функционирования экономики? Ну, на самом деле, нет, опять-таки, если возвращаться к марксизму это не просто какая-то такая мечта о а коммунизме, это довольно серьезное учение. Оно коммунизм как бы выводит. И есть определенные условия, при которых он возможен. Вот мы говорили про Кампучию, Китай, да, там, тем более африканские страны. И если обратиться к тому же Марксу, то станет понятно, что э, ни коммунизм, ни социализм там построить не получится. Вот, просто потому что, выражать марксистским языком, там превратительная силы не развиты. то есть там э, не развиты ни средства производства, ни технологии, ни сами люди к этому не готовы. Э, человек — это вообще самая главная превратительная сила в обществе. Э, плюс, э, если возвращаться к регуляции, сейчас те же самые компании, они успешно создают инструменты, э, которые позволили бы это делать в социализме, да? то есть там учет чеков, например, в магазине. Да? Это же не просто так делается. И на основе этого есть там статистика определенная, они собирают, анализируют э, различные анализы маркетинговые. Но ведь не просто так получается. Просто проблема в том, что сейчас при э, капитализме собственники, они разные. Все обладают некой частью этого знания и могут не знать всю ситуацию на рынке. Но если как бы эти знания объединить, то опять-таки можно и все спокойно посчитать. Более того, не только знания, но еще и противоположные интересы это мешают сделать. Вот. Оттуда вырастает конкуренция. Вот те же самые, как принято в либеральной среде, вы конкуренцию как нечто, что, приорит, хорошее. Что оно стимулирует людей к труду, повышать качество товаров, но нести обратной стороны. И заключается она в том, что… Намного проще будет на качестве товара сэкономить, чтобы он был дешевый, например. да, Вот там у нас сейчас красная цена появляется каждый день. да, Это вот закономерное развитие. Более того, это еще следствие некоторого закона, там, как, наверное, обнищение пролетариата. И эти моменты, что там вред качеству, например, да, запланированное устаревание, э также проще довольно сократить на зарплаты рабочим и на технике безопасности. Вот недавно в Казани тоже была забастовка крановщиков, так называемая. Хотя ну, юридически это не совсем забастовка. Люди просто отказались от работать, потому что полностью не соблюдают технику безопасности. На них экономят вообще везде. Вот. И это на самом деле не только у крыльщиков, это повсеместное явление. Вот. Если возвращаться к социализму, опять-таки, да, и если есть все необходимые условия, да, там технологии, средства производства достаточно развиты, то все, все эти моменты можно легко провернуть. То есть у нас развит интернет, это довольно серьезный инструмент там, для, прямой демократии, то же самое, например. Ну, и, наверное, большие данные о которых сейчас да, да, день, да. говорят достаточно много. И такой, может быть, завершающий вопрос этой нашей части про современный марксизм. Он будет такой. Согласны ли вы с тем, что марксизм – это романтическая утопия? То есть он основывается на каких-то гуманистических идеалах. Он говорит о том, что человек изначально такой предрасположенный к гуманизму организм, в то время, когда классики, классики капитализма говорят, что все мы алчные индивидуумы, мы все движим, движимы низменными инстинктами, и в результате, вот как Адам Смит говорил, невидимая рука все это наших этих низменных инстинктов организует именно тот прекрасный капитализм, который мы сейчас видим там. Ну, там. Скажите, пожалуйста, марксизм утопия? Ну, нет, марксизм а не утопия. А... Но хотелось бы добавить также тот факт, что согласно тому же самому Гегелю, в принципе, в любой э, философии, вообще в любой философии, которая стремится хоть как-то как приобщиться к жизни, а не быть оторвана от жизни, как говорили, Нича, где-то там в университетских застенках вот. а, она имеет в своем корне так или иначе но а, какие-то э, идеалистические черты. То есть некую цель, которой все последователи данной идеологии так или иначе стремятся. Потому что без цели нет движения. А, ну, имеется в виду целенаправленного движение, которое э, имело бы некий план в этом самом движении. Развития. Именно. Вот. Соответственно, если мы посмотрим, вы упомянули Адама Смита. Ну хорошо, посмотрим и Адама Смита. Невидимая рука рынка. Невидимая рука рынка – это разве не некая такая иде идеальная, своего рода идеализированная черта? То же самое. Если мы посмотрим на анархизм, если мы посмотрим, ну, например, в последнее время становишься все популярнее и популярнее анархокапитализм, иначе либертарианство. Там разве нет этой же самой идеальной черты? И либо же либерализм тоже. Вообще любую, если взять, которая стремится хоть как-то объяснить обществу и так далее, там везде можно найти идеальные черты. И марксизм тут не исключение просто потому, что ставя цель, он ту самую цель показывает, скажем так, несколько отрованную от жизни в некотором плане, но тем не менее возможную в построении хотя бы частично в обществе. Ну и здесь какой момент еще есть? То, что <смех> вот говорят о некой природе человека, эгоистичной, алчной и так далее. Но здесь, как правило, особенно мне нравится в этом отношении, эксперимент с мышами всегда приводит. Да? Дескать, мышей там собрали, в этот, создали им условия, где у них было огромное количество еды, а потом еду сокращали, сокращали, и мыши начали жрать друг друга. И в этом отношении обычно этот опыт экстраполирует на опыт человеческого общества. Это, вот, ну, на мой взгляд, вообще неадекватно. Это как изучать поведение кошек, там, наблюдая за пауками, например. Это просто э, великолепный аргумент. Но суть не в этом. Суть в том, что природа человека, она не, нечто неизменное. Она постоянно меняется. Да? Иначе человек бы не мог эволюционировать просто. Это первый момент, да? Как она меняется? Она меняется под воздействием общества. Вот у Маркса у того же есть цитаты, если вы хотите, чтобы… Я дословно не помню, простите, но смысл ее примерно такой. Если вы хотите, чтобы человек был человечным, то надо и условия общественные сделать человечными. И для того, чтобы человек был добрым, открытым и так далее, он ну, должен жить в всяких условиях, где ему не нужно ежедневно противостоять, там, бороться за рабочие места, бороться за, за прибыль, бороться еще за что-то, бороться за, за существование просто-напросто. Если мы создадим такое общество, где условия эти будут созданы, то и человек будет добрым, хорошим, открытым. Ну и третье, что я хочу, наверное, сказать по поводу возможностей или невозможности коммунизма. Самый долгий период человеческой истории, примерно 2 миллиона лет, это был коммунизм. То есть человек жил при первобытном чинном строе в прикоммунистическом обществе. И государство как таковое с его классами и тому подобными вещами, оно появилось вот буквально пять тысяч лет назад. 5-6 может быть приблизительно. вот Так что в принципе природа человека, она изменчива. И как известно, да, бытие определяет сознание, социальное бытие определяет социальное сознание. Поэтому если создать условия для развития человека, для его, где он может себя проявить, где ему не нужно будет бороться за существование, за выживание, где ему не нужно будет грызть себе подобных, да. Не нужно толкать оступившегося, да, как писал Ницше. Тогда и человек будет альтруистичным. Просто-напросто. Золотые слова. Давайте поаплодируем нашим молодым <плодисменты> марксистам. К нам пришло много экспертов, и видите, целый Ариапак, и я вначале их перечислял. И они э, наверняка хотят высказаться об увиденном, услышанном и задать вам вопросы. Э, пожалуйста, господа эксперты, вот микрофон. Я можете? не хочу, уважаемый Альберт, делать пространный комментарий. Меня слышно, надеюсь. Хотел бы просто для начала ну, две фразы, что ли, высказать. Во-первых поблагодарить молодых людей и выразить просто такую признательность за то, что вот они увлекаются марксизмом, делают это самостоятельно, пытаются найти суть этого учения. Вот очень, не очень обычно для нашего общества. Но при этом предложить им вместо только одного пути самообразования поступить к нам в институт на любое направление магистратуры, философское, политологическое, социологическое где наши коллеги просто помогут вам быстрее, эффективнее понять, что есть марксизм. У нас не монстры работают, не престарелые какие-то марксисты. Вот здесь сидят мои коллеги, молодые люди, я надеюсь, с них начнут экспертные заключения. Посмотрите, они современные, они прекрасные юзеры, пользователи соцсетей, кандидат философских наук. И я думаю, с ними будет гораздо интереснее просто разбираться в том, что вы взяли для предмета своего интереса. Вот у меня все. То есть марксисты всех стран, соединяйтесь. Пусть идут к нам учиться. Да. Кто-то еще из наших уважаемых экспертов хочет спросить, высказаться? Ну, во-первых, всегда очень приятно видеть, как молодые люди начинают изучение классики, а марксизм – это неувидающая классика, не теряющая своей актуальности. У меня есть одно замечание и один вопрос. Вы сказали о том, что вы не читаете Георга Гегеля. Но сам Маркс, когда писал «Капитал», начинал писать «Капитал», в одном из писем, кстати, Энгельса, он как раз пишет, когда я сел делать оглавление будущий план моего экономического сочинения, мне совершенно случайно на столе попался науку логики Гегеля. Дело в том, что «Капитал» является своеобразной калькой с науки-логики Гекеля. И я, может быть, кромолу такую скажу, что все, что есть у Маркса, оно уже было у Гекеля. Это первое. Второе, что я бы хотел задать вопрос. Следующий. Вы говорите об отчуждении. Вы говорите о том, что в обществе должны быть нивелированы какие-то противоречия, нивелирована какая-то борьба внутренняя. Мне кажется, что с точки зрения... Диалектики, отсутствие Спасибо. борьбы, это отсутствие Спасибо. развития. Ну, тут стоит сказать, что э, Мы не говорим, что, во-первых, все абсолютные предстоящие будут разрешены. Просто есть некие как бы, основные, которые подтверждают как бы, общество, допустим, отчуждение там, людей друг от друга. Да? Э, люди там даже прохожего могут там, изначально не помочь, да? хотя мало что с ним может случиться, да. Или, какая-то проблема, там, загрязнение казанки, да, или загрязнение, там, окружающей среды. И люди, они считают, что это как бы их не касается, или там есть специальные люди-экологи, которые все за них делают, а мы там бумажку им напишем, вот. Мы вот как раз именно про, так, про такое, как бы, некое противоречие. Что там будет, как бы, условно-перековым Ну, сложно сказать. Противоречий может быть много, да, там, я не знаю. Общая борьба людей там, против, я не знаю, страшной крови среды, да, там, тепловую смерть Елены отодвинуть, я не знаю, что-нибудь типа в этом роде. Ну вообще да, то есть марксизм, он не говорит о снятии вообще всех противоречий, потому что ну, это невозможно, это конец истории. Диалектический взгляд на развитие материи нам говорит о том, что все это развитие происходит через внутренние противоречия. Просто марксизм говорит о снятии классовых противоречий, которые сейчас существуют в обществе, потому что ну, они просто начинают тормозить развитие человека и общественного разделения труда. Вот по, поводу, <клес> по поводу вашего замечания. В принципе, из нас никто не сказал о том, что мы мешаем читать Гегеля. Если кто-то заинтересовался Гегеля, милости просим. <клес> то есть, в принципе, касательно того же самого Гегеля, то вполне интересный философ. Нет, я, я не сказал, что вы запрещаете кому-то читать Гегеля. Я всего лишь спросил. Вы просто артикулировали свое внимание о том, что мы Гегеля не читаем. Это касается конкретно вас. Я поэтому спросил. Спасибо большое. Вы оговорились, как-то, что капиталистическое общество говоря словами Эриха Фрома, в массовом количестве продуцирует невротиков. А социалистическое общество, в том виде, в котором так сказать, мы его пережили, оно со своим двойным двоемыслием, не провоцирует ли развитие, в этом, если принять логику Фрома, не провоцирует ли развитие шизофрении? Вы могли бы объяснить, что означает даблфинк? Double... Или? двойное мышление нет а в чем оно проявлялось двойное мышление в том что так сказать ну по уровню это значит что человек должен был так сказать прославлять партию и ее вождя так сказать потому что иначе его ждали лагеря а так сказать сам себе а сам себе так сказать думал совершенно совершенно совершенно о другом о том как отоварить карточки о том как так сказать как он, как он ненавидит большого брата, называемого вождем и так далее. То есть это, вот собственно говоря, советские реалии, когда человек так сказать, говорил одно и говорил там о дорогом Леониде Ильиче Брежневе, допустим, и о великом гении всех времен Сталине, а мысленно говорил, плюнь да поцелуй ручку. Вы знаете, по поводу Советского Союза, когда заходит речь о нем, именно тут все очень... Неоднозначно и многогранно, потому что как таковой. Ну, Советский Союз это не что-то. Вот Едино, единообразные это постоянный процесс, тоже динамика. И Советский Союз, например, 30-х годов, он очень отличается от Советского Союза тех же 70-х, х годов. Это два совершенно разных государства фактически внутренне. Поэтому я, скажем, перенес бы акцент именно с ужасов террора 30-х годов, которые сложно оправдывать, но только разве что в порядке троллинга, ну, лично для меня, именно на 70-е годы, так сказать, на двоемыслие. Да, вот я как раз хотел завершить по поводу того, что э, дело в том, что я считаю, то, что, лично мое мнение, в том, что Советский Союз – это некое движение по восходящей, да, то есть у нас вот был стремительный прыжок в 20-е, 30-е, 40-е годы в области науки, промышленности, вообще развития человека в целом, здравоохранения, образования и тому подобных вещей. И вот он достиг определенного какого-то пика вот в 50-е годы. Да? Я не хочу это связывать со смертью Сталина, хотя, может, эти вещи как-то связаны. Но начиная с 60-х годов, начинается постепенный регресс. Регресс культурный как в среде политической элиты, да, среди партии, так и регресс среди ну, низов общества так называемых. Да? И постепенно, постепенно, постепенно марксистское учение в Советском Союзе превратилось в некий культ карго. То есть люди не понимали, что это такое, они этому молились, восхваляли, но при этом у них были совершенно какие-то собственные, мещанские, мелкобуржуазные, если угодно, интересы, да. И в общем-то здесь вот это вот двоемыслие некое, оно, его причина кроется в этом: в некой общей деградации общества, которое, ну, привело в конечном счете к распаду Советского Союза, а, в том, что люди просто перестали понимать это, но как бы надо же. Это же основополагающая идея государственная. Поэтому это превратилось в некий культ. Я, может быть, злоупотребляю вопросами, но не могу не спросить. А не связано ли это с тем, что сначала отсекли линию Троцкого, одно, одновременно с ним, допустим, такое течение, менее известное, как демократических централистов, затем подавили Бухарина, затем всех остальных, затем так сказать, уже стали сажать и расстреливать за непочтительное обращение с портретом Сталина. Вот. Ну, дело здесь, конечно, не в портретах, а в том, что сначала отсекли левых, потом правых, потом прекратили дискуссию. Потом при, сначала отсекли левых, потом правых, потом прекратили вообще дискуссии и всякие сомнения. То есть, может быть, здесь не в 30-х годах, не в не в 30-х, 40-х, 50-х годах дело, а в двадцатых. Сложный вопрос на самом деле. И однозначного ответа у меня на него, наверное, нет, потому что. Действительно, да, была проблема, то, что так называемую старую ленинскую гвардию все-таки действительно вычистили. И может быть часть проблемы заключается в этом. Может быть, но тем не менее даже после этого шло колоссальное развитие, промышленности и культуры вообще в целом государства. И марксизм, он в первую очередь смотрит на вот такие вещи, на создание условий общественных, на производительные силы, на отношения, которые пытаются выстроить общество. И, наверное, ошибки были все-таки, причина распада Советского Союза и его постепенной деградации, я думаю, заключается не в том, что кого-то там расстреляли и репрессировали, а в том, что были совершены фундаментальные какие-то ошибки, когда выстраивали плановую экономику. И в конце концов эти ошибки, каждая такая ошибка, она подрывала дальнейшее развитие и в конечном счете их накопилось столько, что ну, система просто не выдержала. Я думаю, то, что в основном причина все-таки в этом, а не в том, что кого-то расстреляли, репрессировали. Вот. Ну а соответственно, если у нас деградирует экономика, у нас начинает деградировать культура. Если у нас деградирует культура, у нас деградирует и, в общем-то, все общество в целом, каждый человек отдельно. Еще вопросы? В первую очередь спасибо, что вот вы действительно такие образованные, классные сидите здесь, и это очень интересно слушать вас другой позиции столкнуться. Значит, два таких, наверное, маленьких вопроса про современное общество. Вот и, Во-первых, считаете ли вы, что вот возникновение марксистских кружков, да, с которых мы начали, и вообще в целом можно трактовать как такой политический всплеск в современном мире, потому что не только левое движение появляется, появляется, соответственно, правые серьезные течения, и вообще мы наблюдаем вот такой серьезный большой всплеск политического, которого вроде бы давным-давно не было, который успели похоронить там и так далее. Если вы согласны с этим, то интересно было бы знать, как вы это объясняете. Вот такой всплеск интереса к политике. И второе, э очевидно, что марксизм не единственное левое течение сегодня. И как бы вот вы свою позицию вот в этом большом левом спектре, может быть во всем спектре политического, э ну, указали. Как вы соотносите себя с другим течениями, например, там какой-нибудь феминизм, да, очень актуальное сегодня течение, вроде бы тоже левое. Вот два таких вопроса. Касательно причин политического соплеска, тут как уже обозначили, это скорее всего именно экономические проблемы, то есть кризис экономический, да, там у людей какие-то там свои там, проблемы, там, задержка зарплаты, не знаю, удержание продуктов, дорожание бензина повышение вот. пенсионного, возраста. пенсионного возраста и люди как бы пытаются понять как бы откуда почему -то. многие как бы точнее, не многие некоторые они сравнивают там а что было раньше там что родители говорили там вот там такого не было допустим да там э, где-то люди которые допустим история интересуются могут наткнуться на то что там полного понижения когда это вообще было да для людей это сейчас вообще сказка э, и вот достаточно марксистских ужолов по крайней мере. И вот э, так люди как бы, постепенно переходят, да, какие-то проблемы, противоречия э, в капитализме, и это вызывает как бы ну, некий интерес общества и людей к тому, что вообще происходит. И так как марксизм просто уже был когда-то в свое время по крайней мере на слуху, сейчас он как бы появляется. Э, про, думаю, такие же причины и у альтернативных движений. Вот. Если же касательно uh, других различных спектров, вот я, например, не стал бы выделять феминизм как нечто ну, отдельно. По крайней мере, я все вижу по-другому. Да? То есть марксизм ⁇ это такое довольно широкое, и в том числе есть там, так марксистский феминизм, да? uh, который в, в рамках марксизма поднимает женский вопрос, например. Да? И тут, в принципе, нет никаких противоречий на самом деле. Uh, Просто опять-таки есть там разные девки марки феминизма. Просто феминизм это больше такая, ну, если угодно, настрочная часть, культурная сферы И к культурному вопросам можно с разных экономических позиций подходить в том числе. Эм, вот. Про соотношения, там, допустим, с анархистами, ну, э, не хочу как бы не задеть там анархистов, э, но мархизм, как мне кажется, просто выглядит ну, более последовательным, что ли. Ну, вот по поводу феминизма я еще могу добавить то что феминизм феминизм рознь на самом деле в да? этом Георгий уже тоже сказал то, что ну, он может разные интересы выражать экономические в том числе да и э, как бы есть в, в, раз, разные волны феминизма да особенно вот хотелось бы за, заострить внимание на так называемой третьей волне это вообще ну, совершенно невротическое какое-то движение чудовищное в том плане что ну, как бы это люди, они пытаются выстроить вот свой какой-то манья-мир, где вот они там пытаются вводить феминитивы, чтобы люди говорили не доктор, а докторка, учителька и тому подобное. Но это просто борьба с ветряными мельницами. Вот есть реально актуальные проблемы, которые сейчас ну, должен решать феминизм. Это реальная пассивность женщин в общественной и политической деятельности. Это их реальная экономическая незащищенность. Есть проблема матери одиночек на которых государство просто к кладет, ну, Открыто, если вот, извините за выражение. И как бы вот это реальные проблемы, они а не феминитивы. В Европе есть феминистки, да, которые выходят там, оголяют грудь и так далее. Ну, вот есть, например, страны третьего мира, та же самая Саудовская Аравия, где женщин за измену до сих пор камнями убивают просто. И как бы про это никто не говорит, про это все забывают. Но все выводят на первый план проблемы то, что ее назвали доктор, а не докторка. Как бы. Я не хочу сказать, что это не важно. Это действительно важная проблема, проблема культурного развития э, как мужчин, так и женщин. Да? Женщин в том плане, чтобы они более активными, были более активными членами общества, а мужчин в том плане, чтобы они более уважительно к женщинам относились. Это действительно такая проблема есть, но она не самая важная на мой взгляд. Самая важная это, с одной стороны, экономика, да, про незащищенность я уже сказал, с другой стороны, ну есть как бы более архаичные какие-то. Давайте завершающий вопрос со стороны наших экспертов и э, потом широкая публика. Вот вы марксистский кружок. Вы на самом деле занимаетесь каким-то купированным марксизмом, потому что феминизм для вас какое-то такое абстрактное понятие, но на самом деле марксистский феминизм, это, наверное, единственное, что есть сегодня, что является по-настоящему деятельностью. Вы занимаетесь изучением теоретических основ, но вы так далеко от вот этой практики, что вам она представляется какой-то надуманной, потому что действительно феминистки выступают с такими очень противоречивыми, с вашей точки зрения, позициями, и вам они не близки. Только потому, что вам кажется, что борьба должна идти как-то вот здесь, когда вы сидите и собираетесь в отдельных теплых комнатах. И она должна идти теми методами, которые вам симпатичны. Но на самом деле с патриархатом надо, например, бороться вот такими инструментами, и они вам могут нравиться не нравиться. Марксизм тоже использует те инструменты, которые не всем нравятся. И в этом я вижу такое некое противоречие вашей позиции как марксистского кружка с той деятельностью, которая действительно является такой новой скрепой общества. Ведь феминистский активизм, он громче всего звучит сейчас во всех социальных сетях. Новый субъект — это феминистка. Меня а вы, меня не... а вы меня просто не, не, немножко не так поняли. Я не против феминизма вообще, я а наоборот обеими руками за. Из... Я всячески поддерживаю лично да, девушек, которые борются за свою эмансипацию. Я против каких-то его диких форм. Диких форм... Под, ди... под дикими формами я понимаю мнение о том, что нужно избавиться от мужчин, нужно разделить мужчин и женщин. В Европе там вот, например, есть проблема, вот у меня друг с Бельгии недавно приехал, там ты если просто пытаешься познакомиться с девушкой на улице, она может ну, это как сексуальное домогательство воспринять и тому подобное. Я против вот таких вещей, конкретно таких. А что касается женского вопроса, безусловно, ну, я, мы э, поддерживаем борьбу женщин за их эмансипацию. И никаких противоречий здесь нету. Просто она должна быть адекватной. Вот об этом речь. Не мог не задать, как политолог вам вопрос, почислили капитал, другие работы. Как ваше отношение к манифесту коммунистической партии? Поскольку, ну вот, Альберт попытался в политическую плоскость перевести да, вопрос, потому что, ну да, и экономический вопрос, эксплуатация, отчуждение, это, конечно, важно. А вот что с политикой? Как вы относитесь к коммунистическим партиям? И ну вот я немножко не согласен с Альбертом на то, что сейчас всплеск левых движений, если мы посмотрим на правящие партии сейчас, да, то они все правые в Англии консерваторы, в, во Франции это Макрон, это либерал, Меркель это ХДС, ХСС. И так далее, там подобное. Трамп, он популист. И мы видим скорее рост популистов и скорее рост националистов, националистических движений, которые абсолютно противопоречат марксизму. Выстраивают стен, а стены наносят националистический характер. То есть левые идеи, они скорее в кризисе, если так вот посмотреть. А, вот как вы это прокомментируете? Спасибо. Ну, если брать… Тот же самый манифест коммунистической партии, раз уж такой вопрос был, то в принципе, в принципе манифест это является очень наглядным историческим документом, который, по которому можно в принципе, изучать в том числе период, в котором он создавался. То есть некоторые его моменты там, на данный момент, то есть именно что были, что называется, на злобу дня. Вот. И с этой точки зрения изучать его для историка – это просто прекрасная вещь. А некоторые положения, опять-таки, тоже имеют весьма и весьма интересно для изучения, в том числе мысли правильные там тоже есть. Касательно же роста популизма и так далее, то в принципе то же самое там Трамп выступил э, с заявлением, в том числе и в ООН, о том, что социализма в Америке никогда не будет. Противники Трампа так или иначе используют, э, под, ну, скажем так, слегка их изменяя, либо очень сильно изменяя, но тем не менее, так или иначе социалистические лозунги в той или иной степени. Если же мы э, берем то есть, э, некоторые иные моменты, то в популизме тоже используются э, моменты по улучшение уровня рабочих и так далее, что также, в принципе, идет именно в сторону социалистического уклона. Потому что традиционные правы, которые именно, именно правы в своем традиционном понимании, они говорят о том, что это, в принципе, не надо. То есть улучшение, усиление наоборот частного капитала и наоборот частной собственности. с Даже в некоторых случаях отменой социальных льгот и так далее. То есть уход в сторону социализма идет в том числе и в популизме. Ну еще можно добавить такой момент, что э, если сейчас как раз в большой политике приходят э, к власти какие-то правые стороны, то, видимо, это означает, что какие-то в обществе изменения, по крайней мере, некоторые противоречия обостряются, которые правые силы хотят каким-то образом разрешить. Вот. Иначе это может привести к самому росту левого движения, как некий ответ. Потому что мы можем... смотреть там беспорядки во Франции были, первомайские демонстрации, там, ну, лично я по фотографии видел, много было советской символики, например. И Впрочем, вот эти вот движения, в том числе вот в России, там вот эти кружки появляются. То есть левое движение – это не сколько такое э, политическое в том плане, что там, там не парламентские партии. да. Это именно инициатива общественная, вот, в первую очередь снизов, э, не с низов, не, не сверхов. Да. Пресса, студенты, болельщики, ваши вопросы. сотрудник Казанского университета. Я думаю, что вы, как люди, занимающиеся активно изучением марксизма сегодня, наверное, интересуетесь идейной борьбой, которая у нас ведется в узких кругах отечественного левого движения. Я вот в связи с этим хотел спросить, кого из современных авторов российских, именно тех, кто пишет на русском языке, кто из них наиболее близок, может быть, вам по позициям или не обязательно конкретный автор, может быть какой-то журнал, какое-то издание, которое сегодня существует в марксистской России. И почему? Сложный вопрос на самом деле, потому что если говорить о современных левых авторов, это как правило ну, <смех> достаточно бедный такой пантеон, да. Ну для себя я могу отметить лично, как теоретика, как теоретика именно, наверное, Бориса Кагарлицкого, в общем-то, а, ну и Наверное, все. Журналы тоже сложно сказать. Алексей Цветков, наверное. Ну нет, нет, лично мне он не нравится. А кто-то из э, западных э, сейчас э, пишущих. Я вот не знаю, был. Есть Фил, этот Перри, Ан, Перри и Бенедикт Андерсон, два брата. Вот я не знаю, они один этот, э, конструктивист, если структуралисты. Да, да, да. Вот, а, а другой, вот, ну, он ну, неомарксист фактически, да, Перри Андерсон. Вот я не знаю, они еще пишут или нет, но вот для себя я их могу отметить. например. Плавой Жижик, наверное, да? Нет. Почему? Нет. Он, ну, еще ошибаюсь, вопросы, ошибаюсь, еще да. вопросы, уважаемые аудитории. Андрей Григорьев, Идель Реалия. И я хотел бы спросить, вот у нас соцсети недавно поделились снова на две большие враждующие группы по отношению к Грете Тунберг. И, соответственно, хотелось бы знать ваше отношение тоже и э, к ней, и к активизму в целом. В принципе, проблемы экологии сейчас очень важны. С этим спорить, на мой взгляд, бессмысленно. То есть вопросы именно по загрязнению окружающей среды в некоторых промышленных городах, районах очень велики. То есть недавно, например, в Сибири потрясло событие о том, что горели леса, это крайне ужасное дело для каждого сибиряка, который там живет, либо который оттуда родом. Вот. Это, конечно, важно. Но касательно Греты Тунберг, надеюсь, я не ошибся в ее фамилии, вот, тут могу заметить следующее. Во-первых, то, что ее сейчас используют, фактически используют, как такое знамя люди, которым это выгодно так или иначе. То есть те, кому это выгодно, они ее используют, ее идеи также используются и подвигаются определенными, скажем так, кругами, кому это так или иначе выгодно, в то время как, в том числе и против тех, стран, которые, ну и не только стран, но и противников, в том числе в бизнесе, которые так или иначе, но подпадают под ее нападки, не, не обязательно именно плотно, скажем так, в абсолюте, то есть они не обязательно… Те, которые загрузняют окружающую среду, разумеется, они заслуживают всякого порицания. Но как быть развивающимся странам, которые в данный момент без помощи, в том числе инвестиционного Запада, сами не могут изменить ситуацию, так или иначе. Вот как им быть? А, к тому же стоит также отметить, что своей риторикой и завоеванием масс своей риторикой она в том числе пытается уклонить взгляды большинства населения. Она... Вот, от проблем, которые касаются их самих, в том числе в экономическом плане. Но это лично мое мнение. Еще хотел бы дополнить, да, тоже, как сказали, проблемы экологии очень важная, в том числе и для Казани. Вот у нас тут уже как там, год или два пытаются рядом соседнего мусоржигательного завод построить. И, ну, понятно, что для, для казанцев в том числе это важный вопрос. Касательно Герта Тумберг, тут такой момент, что вопросами ну, экологии, как я считаю, в первую очередь, должны заниматься компетентные люди в этом, да. И, ну, да, как бы, ребенок очень огорчен ситуацией в мире, как бы мы все тоже. Но это не повод идти, ну, за ним, что ли, то есть нужно всегда оценивать, там, условно говоря, насколько все это реально эффективно, потому что вот многие выступают, допустим, за электрокары, не говорю что они экологичнее, но многие люди потом забывают задать себе вопрос, откуда берется это электричество, да, куда девать аккумуляторы литиевые, которые не перерабатываются, вот, и я выступаю за то, чтобы вопрос экологии ни в коем случае не, вуль... не вульгаризировать, не говорю что вот, плохо, там, машины, там, леса вырубают, это же ведь все люди не просто так делают, как бы понятно, что все хотели бы этого не делать, но это именно проблема системы, это не проблема каких-то злых людей. Систем вынуждает вырубать леса, потому что не вырубаешь леса, у тебя не будет капитала оборота, это, ты разоряешься в итоге. И люди не гнушаются в этом плане, как можно больше, не знаю, сэкономить на этом. Это как бы системная проблема, она решается только системно, а не путем такого вульгарного следования заплачу девочки. К сожалению, время нашей передачи не безразмерное. И э, еще вопрос, пожалуйста. Да, вы сказали по поводу представительства прессы, вот Еникей Казан Фест, очень интересно слушаться ребята вообще. Я в вашем возрасте такими вещами не увлекался и много для себя открыл. И вот Поэтому у меня такой более низменный вопрос, более плоский. Вот вы как-то планируете не то что переходите на новый уровень или так продолжите вариться вот в своем... Вот этом кружке по воскресеньям, где вас 20 человек и так далее, либо что-нибудь, ну, в мире лайков и фейков мы живем вот этими репостами. Как бы плохо это ни звучало. Планируется ли движение дальше? Ну, без, скажем так, стагнация, если любая стагнация она рано или поздно ведет к скажем так, к разложению и падению, то есть гибели. Поэтому, разумеется, останавливаться на одном и том же уровне без развития нельзя, грешно и неправильно. <свят> вот. Ну, как бы можно тоже так вставить слова самого Маркса, что э, философы прошлое, как бы лишь объясняли мир, наша задача его изменить. И марксизм мы изучаем именно с этой целью, а не с целью просто собираться по воскресеньям. Вот, вот такие они наши замечательные молодые люди, участники современного Казанского марксистского кружка. Никифоров Георгий, Белов Денис, Озиков Павел. Давайте поблагодарим их за то, что прекрасно, достойно держались и э, я надеюсь ответили на ваши вопросы. И я, ведущий и ваш скромный слуга Бигбов Альберт, журналист Казанского федерального университета, объявляя сегодняшнее заседание нашего дискуссионного клуба «Современный марксистский кружок» закрытым. Большое вам спасибо!